Привет, это школа английского языка English Show. Еще два года назад мы снимали для вас курс английской грамматики. Мы рассчитывали, что этот курс будет длиться ровно один месяц, четыре недели, чтобы вы каждый день могли смотреть видео определенное и повышать свою грамматику. Мы записывали его еще с Максом, и каждому видео есть специальный тест. Вы посмотрели видео, сразу же прошли тест, чтобы закрепить... И этот курс был рассчитан на то, чтобы вы практиковали то, что только что узнали с преподавателем. И наши преподаватели будут уже доводить ваш уровень английского до того, чтобы вы даже не думая о грамматике говорили правильно. Мы очень старались сделать так, чтобы эти видео не были дико насыщенными, чтобы они были прям дикими, быстрыми, быстрыми. Нет, они довольно размеренные, спокойные, чтобы вы все успели понять. Мы назвали этот курс Граммар Шоу, и за один месяц, вы сможете поднять свой уровень грамматики, поэтому смотрите каждое видео следующее. Вы посмотрели видео, вы прошли тест, вы отзанимались эту тему с нашим преподавателем. Поэтому прямо сейчас вы можете оставить заявку на сайте. Для вас будет бесплатный первый урок в нашей школе английского языка. Приступим. Привет, дорогие друзья, это Макс, и с вами наша серия уроков серия грамматических уроков по английскому языку, которые помогут вам, если вы только начинаете изучать английский язык, а также помогут вам, если вы уже с ним как-то знакомы, но все-таки не можете применить свои знания на практике, потому что не понимаете, как грамматически, что, что сделать. Это проблема миллионов людей, уверяю вас. И этот курс специально сделан с целью, чтобы вы начали говорить, начали строить предложения. А также здесь будет много новых слов, возможно, те слова, которые вы уже знаете или те слова, которые еще не знаете. Итак, Итак, сегодня мы представляем первую серию наших уроков, и она будет состоять из нескольких тем. Вот эти темы, артикли и множественное число, личные местоимения и глагол to be, объектные и указательные местоимения, как выразить принадлежность в английском языке, а также конструкция there is, there are и предлоги места. Вот это то, о чем мы будем сегодня с вами говорить. Еще сразу хочу сказать, дорогие друзья, когда вы на сайте будете смотреть нашу наши серию этих уроков, под каждым уроком будут хорошо продуманные тесты. И мы не просто рекомендуем вам их проходить, их нужно проходить обязательно. Итак, а наш первый урок артикли, и мы начинаем, дорогие друзья. Но перед каждым уроком, перед каждым вот этим вот под уроком, небольшим уроком из, из серии, мы будем давать вам новые слова. И каждый раз мы будем начинать с них. Итак, наша тема артикли, но сначала несколько новых слов. A tree – дерево. Trees – деревья. A finger – палец. Fingers – пальцы. Кстати, слово finger – это палец именно на руке, а не на ноге. Потому что палец на ноге – это a toe – множественное toes a garden сад gardens a watch watches watch – это наручные часы как, например, может быть, вы слышали, есть такие apple watch, то есть это часы apple, которые носятся именно на руке это только наручные часы те часы, которые вы вешаете на стену называются clock a vegetable – овощ vegetables – овощик a bun – следующее наше слово булочка – buns Улочки. An onion. Лук. Onions. Луки. <laughs> То есть, несколько штук. An aunt, Тетя звучит немного как, как муравей. Ant. Тетя. Ants. Тети. A kitchen. Кухня. Kitchen's. Кухни. Следующее слово является прилагательным. Fast. Officer Judy Hopp, CPD. How are you? Fast. Fast. Это быстрый. Slow – это медленный. New – новый. Old – старый. Tasty – вкусный. Tasty, tasty, tasty. Что значит вкусный? И следующее, последнее слово из новых. To eat – это глагол, означает есть. Итак, артикль в английском языке. Такого зверя нету, да, вообще в русском. Артикль — это часть речи, которая выражает определенность или неопределенность существительного. То есть, артикль показывает, имеем ли мы в виду что-либо конкретное, какой-то конкретный предмет или человека, например, либо нас интересует любой предмет или человек из группы. А также артикль указывает на единственное и множественное число. Итак, артикль нам все-таки о существительном, о человеке, о предмете заранее, как так скажем, сообщает определенную информацию. Артиклей существует два вида, определенный «the» и неопределенные, их два «a» и «n». An. Легко запомнить, какой из артиклей неопределенный, когда вы, когда вы думаете, вот как я сейчас, что сказать, вы обычно говорите, а, то есть вы не можете определиться. Так вот, неопределенный артикль это а или н. Вот такая ассоциация. Неопределенный артикль в английском языке имеет, как я уже сказал, два вида, а и н. Если, то есть, какая между ними разница? Если существительное начинается с согласного звука, будьте внимательны, не с согласной буквы, а с согласного звука, то используется форма «а». А если с гласного звука, то форма «н». Вот несколько примеров. A tree – дерево, мы слышим согласный звук. A man – мужчина, мы слышим согласный звук. Как это поется в песне этой группы? Do you want a man? нужен мужчина? А вот парочку примеров с гласными звуками. An apple. Яблоко. An elephant. Слон. И вот это сочетание, an apple, вы можете услышать в следующей песне, где поется You can't judge an apple by looking at the tree. You can't judge an apple by at the tree. Нельзя судить о яблоке только лишь по дереву. An apple. Не apple. Потому что это даже звучит как-то странно. Итак, как же определить, что рядом с существительным каким-то нужно поставить неопределенный артикль «a» или «n»? Вот несколько таких, скажем, этапов, которые должно это существительное пройти, чтобы соответствовать, чтобы с ним поставить а или «n». Во-первых, хотя это очень просто, дорогие друзья, но убедитесь, что это существительное, что это не какая-то другая часть речи, не глагол, не прилагательный, не наречие и так далее. Это должно быть существительное. Что-то, что отвечает на вопрос «что, кто?» или «к чему можно задать вопрос?» «Что это?» или «Кто это?» Второй момент. Эта вещь или человек, это существительное, должно быть обязательно в количестве одной штуки. Итак, один. Третье. Его можно посчитать. Например, «a finger». Могу я посчитать пальцы? Конечно, могу. «A finger». «A cup». Чашка. Могу я посчитать чашки? Конечно. килограмм Могу я посчитать килограмм? Конечно. Я могу сказать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 килограмм и так далее. С каждым из этих слов я могу сказать 1, 2, 5, 6. И еще следующий момент когда нужно поставить A или N существительным. Если вы видите его впервые, вы говорите о нем впервые. И это будет означать в переводе как некий, какой-то. То есть, опять же, мы говорим о неопределенной вещи, о которой не упоминалось ранее, мы ее видим впервые, ничего о ней еще не знаем. Итак, дорогие друзья, можно я повторю? Это должно быть обязательно существительное, в количестве одной штуки, его можно посчитать, слышим и видим его впервые. Вот такие четыре момента. И тогда смело ставьте A или N. Вот вам маленький мини-такой тестик прямо сейчас. С каким из этих слов, которые вы сейчас увидите, например, просится артикль A или н? «Bananas» «Eat» «Elephant» Итак, давайте обсудим. Вы какой-то там уже вариант себе выбрали. «Bananas» а? О, банана. Банана. С ним нельзя. Дорогие друзья, с ним не пойдет. Почему? Потому что я, я, я прям сказал так. Bananas. Потому что это множественное число. Это несколько бананов. Не пойдет. а или n нельзя поставить. Eat. Тоже не подойдет. Потому что, как мы сказали в начале, eat или to eat, это глагол. Переводится есть, кушать. Мы ставим существительными. И, конечно же, правильный ответ. Elephant. Мы ставим an elephant. Поэтому третий вариант был верный. Также, если перед существительным стоит прилагательное, то есть маленькая ремарка, да? Мы говорим, мы не ставим артикль перед прилагательным, только перед существительным. Вот теперь, внимание, если перед существительным стоит прилагательное, которое его описывает, например, красивый дом, то артикль переносится и ставится перед прилагательным. И в этом случае мы уже смотрим, не с какой буквы начинается существительное, а с какой буквы начинается прилагательное. Итак, все-таки мы можем поставить артикль перед прилагательным, если это прилагательное стоит вот, вот перед существительным, о котором идет речь. Например, an old man с согласного звука man начинается, а у с гласного мы смотрим на слово old и поэтому ставим артикль an old man. Или вот такой пример. A big elephant. Слово elephant начинается с гласного звука. Но вот слово big, которое его описывает, большой, оно начинается с согласного звука. Поэтому мы смотрим на него и ставим артикль a. a big elephant. Вот снова маленькая проверка для вас. С Каким из этих слов или таких мини-выражений просится артикль N? Именно N. Первое. N или A tasty onion. Вкусный лук. Бывает вообще вкусный для кого-то. N или A yellow car. N или A old aunt. И последнее, an или a slow elephant, медленный слон. И каков же правильный ответ? Барабанный дробь. Правильный ответ номер три. An old aunt, потому что слово old начинается с, с гласного звука. An old aunt. Очень хорошо, молодцы, я уверен, что у вас все получилось. Итак, вот мы поговорили о неопределенном артикле, об артикле, о котором мы э, никак не можем определиться. И теперь говорим о определенном артикле. Что такое определенный артикль the и когда он употребляется? Определенный артикль the употребляется, когда слушателю уже известно, о чем конкретно идет речь. Когда мы говорим о чем-то конкретном, а не просто о чем-то одном из группы. Также он часто указывает на уникальные, единственные в своем роде предметы. То есть на предметы, которые на нашей планете, так скажем, находятся в количестве одной штуки. Также «the» можно поставить как с единственным, так и с множественным числом. А также артиклю «the» неважно, можно посчитать существительные или нельзя. Вот для артикля или «n» все это было важно. Для артикля «the»… Это не так важно. Он может быть и с единственным, и с множественным. С тем, что можно посчитать, с тем, что нельзя посчитать. Три ситуации. Давайте рассмотрим, когда вам нужен артикль the, а не или n. Первое. Когда вы говорите об уникальных объектах, которые единственные в своем роде. Например, the sun, солнце. Как поется в песне группы Arctic Monkeys, там они поют They said it changes when the sun goes down. Итак, мы всегда говорим the sun, а не просто Sun. Потому что у нас только одно солнце. The moon Это Луна. The Internet, как понятие, оно единственное в своем роде. У нас на планете есть только один интернет. The sky, небо. В песне, которую вы сейчас услышите, поется But it's like cranes in the sky. Yeah, it's like in the sky I... But it's like cranes in the sky переводится Но это похоже на журавлей в небе. Следующий момент, когда вам точно нужен the, а не the. Когда слушателю уже знаком предмет разговора. То есть уже известно, о чем идет речь. а уже упомянутый и поэтому конкретные вещи. Например, смотрите, как в нашем примере. Слушайте очень внимательно и следите за употреблением именно артиклей. I have got a car. The car is fast. The car is new. Три предложения. В первом я поставил «а», потому что я только знакомлю человека, uh, я только знакомлю вас с этой машиной. Вы о ней первый раз слышите. Никогда не слышали об этом. Поэтому для вас она «а кар». Но если я продолжаю свою речь про эту машину, она становится для вас «the» абсолютно определенной. Она уже известна вам. Поэтому в следующих предложениях, когда я говорю про эту машину, я говорю «the car is fast», «the car is new». Эта машина, о которой я говорю. Она быстрая и она новая. И третий момент, когда вам точно нужен артикль the, это когда просто из контекста ясно, что речь идет о конкретной вещи, а не о любой из множества. Вот такой пример. Where is Tom? He in the kitchen. Где Том? Он на кухне. В какой кухне может находиться Том? Конечно же, в кухне того дома, в котором его об этом спросили или кого-то об этом спросили. То есть по ситуации понятно, что он не в какой-то любой кухне на этой планете. В очень конкретной кухне этой квартиры. В квартире, в которой, мы и сам, в которой мы и сами находимся. Следующий момент, когда когда вам вообще не надо ставить артикль. Не надо ставить. Не ставьте вообще артиклей с именами людей. Точка. Как этого не делает, например, Джон Беллион в своей песне, когда говорит... Yeah, he is kicking down, the doors, Jim Morrison. He's kicking down the doors, Jim Morrison. Он не говорит a Jim Morrison или the Jim Morrison. Кстати, это переводится, да, он вышибает двери, как Jim Morrison. То есть, э, вы хотите сказать, это моя жена Катя, this is my wife Kate. Вы не говорите, this is my wife a uh, Kate. Мы не ставим никаких артиклей с именами людей. После этого урока, как я сказал, пожалуйста, проверьте себя. Здесь прямо под этим видео есть аккуратненький, красивенький прекрасный тест, который поможет закрепить, что мы только что узнали. А мы переходим к следующей теме нашего урока. Это множественное число.